В эфире государственной телерадиокомпании ЛТР Новости в студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Президент подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской республики, принятый Джигурку Кенешем 8 мая. Документом в Налоговый кодекс внесены дополнения, связанные с введением акцизного налога на изделия с нагреваемым табаком и никотиносодержащей жидкости, используемые в электронных сигаретах. Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования. Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Чугур Кукинеша рассмотрел и одобрил представление президента на кандидата Душиева Карыбека Арстанбековича для избрания на должность судей Конституционной палаты Верховного суда. Кроме этого, комитет рассмотрел и одобрил представление президента о досрочном прекращении полномочий судей Верховного суда Акиева и Бактыгулова по собственному желанию. Премьер-министр провел совещание по вопросу реформирования сельского хозяйства. Глава правительства был проинформирован о проведении весеннеполевых работ, принимаемых в мерах по финансированию сельского хозяйства посредством льготного кредитования и реализации программ по предоставлению сельскохозяйственной техники в лизинг. Было отмечено, что приоритетом в кредитовании являются хозяйствующие субъекты, уже заключившие контракты с перерабатывающими предприятиями на поставку своей продукции. Глава Минсельхоза рассказал о своей программе, которая предполагает реформирование управленческих структур и создание благополучения приятных условий для производства и реализации сельскохозяйственной продукции на внешний рынок. По его словам, приоритетом работы будут являться развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, продвижение и экспорт кыргызской сельскохозяйственной продукции на рынке ближнего и дальнего зарубежья, а также реализация мер по цифровизации агропромышленного комплекса. Премьер-министр Мухаммед Калая Балгазиев подчеркнул, что сельские труженики часто оправданно высказывают критику в адрес министерства и перед новым руководством стоят важные задачи. Мы говорим, что свыше 70% населения проживает в сельской местности, а это значит, что реформа сельского хозяйства и развитие агропромышленного комплекса напрямую скажется на жизни большей части наших граждан. Однако многие годы наш народ в регионах был сам собой и лишь своим упорным трудом переживал все трудности. Сегодня же правительство нацелено на реализацию эффективных мер и добилось важных результатов для этого – Принципиально решен вопрос по экспорту сельскохозяйственной продукции страны Евразийского экономического союза, то есть все границы для наших сельхозтоваров открыты. Принимаются меры по повышению объема и обеспечению эффективности использования выделяемых средств на кредитование. Нужно усилить работу в наиболее приоритетных направлениях, оказывать крестьянам и хозяйствующим субъектам необходимую помощь. Параллельно с этим мы поставили конкретные задачи перед финансовыми учреждениями, которые должны сконцентрироваться на создании условий для развития сельского хозяйства и проводить тщательный анализ использования выданных кредитных средств. Ситуация на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области, в Баткенском районе стабильная, как сообщили в госпогранслужбе. Таджикская сторона пыталась начать строительство дороги на неописанном участке границы. Органы местной власти провели работу с населением. Также проведена встреча по гран, представителей, после чего строительство дороги было остановлено. В настоящий момент обстановка в районе стабильная, сообщили в ГПС. Развитие отношений с соседними странами для Кыргызстана сегодня является приоритетным. Так, Южная столица подписала сразу три меморандума о сотрудничестве с китайскими городами. В рамках соглашения уже идет работа. В частности, на экспорт отправляется сельскохозяйственная продукция из нашей страны. И на территории Ожской области успешно работают совместные предприятия. Мои коллеги продолжим. Эта черешня сортируется, пакуется и хранится по международным стандартам. Под брендом сделана в Кыргызстане. Она отправляется из Араванского района на экспорт в Китай, который заинтересован именно в кыргызстанской экологически чистой сельхозпродукции. Экологичность наших продуктов отмечают все экспортеры из Китая. Наша черешня, выращенная в Орской области, по вкусу и натуральности уже получила первое место на международной сельхозярмарке уже в Китае, где принимали Участие фермера из разных стран мира. Объем экспорта сельхозпродукции из Кыргызстана в Китай сегодня только растет. Кроме черешни, две провинции соседа готовы закупать и другие фрукты и овощи. Достигнуты двусторонние договоренности в рамках ШОС. Наши делегации были друг у друга в гостях. Китайская сторона смотрела 150 гектаров в селе Маде в Карпасуйском районе, где планируют возвести крупный логистический центр, откуда будут экспортировать всю сельхозпродукцию из региона. Южная столица уже заключила соглашение о сотрудничестве с тремя китайскими городами. Также планируется, что ОЖ будет развивать сотрудничество с крупными промышленными центрами Китая, у которых будет перенимать опыт по развитию промышленности. Ош подписал меморандум о развитии побратимских отношений с городом Сиань, китайской провинции Шиньси. Такой же меморандум заключились с городом Фошань, провинции Гуандун, и с городом Шиньцянчуан, провинции Хэйбэй. Меморандум касаются всестороннего развития отношений в торгово-экономической, культурной и социально-гуманитарной сфер. В тесном сотрудничестве с китайской стороной на юге Кыргызстана уже налажена работа нескольких предприятий. Это Араванский цементный завод, продукция которого идет на экспорт соседней республики, а также завод по производству стиральных машин Ваше, продукция которого также идет на экспорт. Налоговые поступления в бюджет от данного сотрудничества составляют сотни миллионов сомов. Алена Смирнова, Самара из Байлу, в Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении краж аккумуляторов авто. По информации ГУВД Бишкека 5 апреля в дежурную часть УВД Свердловского района Бишкека через службу 102 поступило сообщение от гражданина о том, что неизвестные лица, разбив дверное окно автомобиля в микрорайоне Аламедин-1, похитили аккумулятор, магнитофоны и скрылись в неизвестном направлении. Тем самым был причинен материальный ущерб на сумму 12 тысяч сомов. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека и начато досудебное производство по статье кража. Задержано трое под Подозреваемых 21, 23 и 19 лет. Они водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Кроме этого, в ходе проведения следственных действий были изъяты аккумуляторы в количестве 9 штук. Также задержанные дали признательные показания по другим аналогичным фактам краж по столице. В рамках года развития регионов, инициированного президентом страны Сурунбаем Джинбековым, в Кыргызстане строятся десятки новых социальных объектов. Для отдельных отдаленных сел они часто становятся настоящим спасением. Как новый медицинский пункт в селе Айбек на Указском районе, который будет обслуживать сразу 3000 человек. Мои коллеги продолжат. В селе Айбек на Угадском районе получать качественную и своевременную медицинскую помощь теперь смогут тысячи человек. Новое здание медпункта, который до этого был аварийным, оборудовано по всем современным стандартам. В такую жару ездить далеко очень рискованно. Я так рада, что для таких, как я, теперь есть возможность пройти обследование рядом с домом. В селе Айбек сегодня проживают порядка трех тысяч человек, для детей и для стариков возможность получать качественную врачебную помощь рядом с домом очень важна. Оказывать ее будут два врача и три медсестры. В старом здании было всего два кабинета. Чтобы получить консультацию, люди стояли в очереди часами. Дети и старики в том числе. Акушерского кабинета тут вообще не было. А сегодня тут можно даже принимать экстренные роды. На строительство нового медицинского пункта было затрачено порядка двух миллионов сомов. Эту сумму собирали в том числе местные жители. Свою лепту внесли и международные организации. В 2015 году мы ремонтировали старое здание ФАПа, но он все равно был аварийным. Люди остро нуждались новым, обратились с инициативой к международным организациям. Теперь тут можно получить не только первую неотложную помощь, но и наблюдаться постоянно. Мы помогли, чем могли. В Кыргызстане мы проводим различные благотворительные мероприятия с 2000 года. Помогаем строить социальные объекты в целях укрепления добрососедских отношений. Строительство социальных объектов в республике идет в рамках года развития регионов, инициированного президентом страны Соронбаем Джинбековым. Алена Смирнова, Айгерим Нурболот-Кызы, Эльурбай Назаров, ЛТР, Ожская область. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом ЛТР. Хорошего вам дня. До встречи.